Всем добрый вечер, друзья мои. Я думаю, что эти книги вам очень знакомы. Правда ведь? Вот и эта книга, и вторая. А вот эти книги вам еще не знакомы. Я вам обещала, что я буду издавать свой весь архив. И я издаю ритуалы, которые есть, которые можно увидеть на моем аккаунте. Ритуалы, которых никогда я не показывала. И все это я издаю друг за другом. Пока что я вам представляю еще две книги. Значит, первая книга называется «Живи богато». Открываем. Наше издательство «Дочь фортуны». Здесь все, что нужно простому человеку, чтобы понять, суть вообще бытовой магии. Суть того, что можно человеку делать, что нельзя и прочее, прочее. Эти беседы вам помогут очень хорошо понять всю глубину того, что называется бытовая магия, магия для всех, которую я прояснила, объяснила и подарила вам всем. Мы здесь собрали все новые ритуалы, на деньги, на удачу и не только. Но в то же самое время собрали и... То есть э, добавили и ритуалы фортуны. Чтобы плюс ко всему еще и ритуалы фортуны были у вас под рукой. Оформление очень красивое. Очень профессиональное. Я здесь взяла, дорогие друзья, ваши алтари. Я думаю, что вы не против, поскольку выкладывали в группе. Я решила благодарность вам значит, поместить ваши алтари у себя. Для того, чтобы все увидели ваши работы. Здесь небольшой альбом посредине книги. Значит, дизайн книги принадлежит э, одной из моих подписчиц. Вот, я извиняюсь, я не знаю имени. Она не мне это скидывала, а Яне. И мы решили, что мы в благодарность и как уважение к этому человеку и вообще к любому ценителю моих работ использовать это как, значит, оформление книги. Очень много здесь поработала и помогла мне Наталья. Спасибо ей огромное. Я ее прям разбудила посреди ночи. Я говорю, Наталья, срочно садись за компьютер. Мне нужно кое-что сделать. Пожалуйста. Вот Я очень редко беспокою людей, но мне нужно было на следующий день прям отвезти уже. И она вот это все сделала ночью до утра. Огромное спасибо Яне, потому что очень много здесь ее заслуги. Например, текст набран ею полностью с моих слов, скажем так. Э -э вот э логотип издательства. Очень много она грамотно правильно изложила. То, что я как бы говорю так э -э в порыве, да, вот. Просто разговариваю, рассказываю. Она все это собрала и очень грамотно, очень правильно распределила, сделала. Спасибо, девочки, я вам очень благодарна. Я даже не знаю, вот смогла бы я успеть и выпустить эти книги, если бы не ваша бесценная помощь на самом деле. Мне всю жизнь встречались хорошие люди. Хороших людей всегда больше, чем нехороших. Это ритуалы для всех. Это книги, которые точно так же могут развить вас как личности, как и остальные книги. И самое главное, что это книги без ошибок. Безупречно сделанные, оформлены, расставленные с альбомом, с советами, с ритуалами и прочее, прочее. Это книга, которая как бы предназначена для всех. Еще раз благодарю всех кто мне помог вообще как бы привести в порядок свои книги, свои дела, помог это все распечатать, это все оформить, исправить и прочее, прочее, оформить обложку и так далее. Вторая книга «Колдовство». Книга для практиков. Так, показываю с двух сторон. Книга, которая разъясняет вам суть магии. Здесь многое из э, моего канала Ютуба. Многое э, то, что, может быть, первый раз прочитаете. Но в любом случае. Точно так же оформлено красиво. Спасибо, Яне. Потому что человек до утра просто... Это все как бы подготавливала, делала. И это не предел нашего нашему совершенству. Я обещала, и я буду дальше и дальше очень бесценные книги издавать. И надеюсь, что все будет хорошо. Пока что силы мне это позволяют. Вот. Конечно, очень непросто и нелегко в Москве издать самой, скажем так, если честно, без спонсоров, без помощи, поддержки Уверяю вас, что действительно это не просто и нелегко. Но но мне помогают те силы, которым я служу, которым я благодарна, которых я почитаю и прочее. И они помогают мне донести их слово, их помощь людям, их заговоры и прочее, прочее до да, обычных людей. За что мне еще раз. Как бы я хочу сказать им огромное спасибо за все. Итак, здесь часть теоретическая, которая очень необходима каждому практику, для того, чтобы у него в голове было прояснение, чтобы он мог объяснить, почему это так, а не иначе. Понимаете, не только одними ритуалами славится магия. Следующие вот ритуалы, которые дополняют книгу. Вместе с некоторыми фотографиями, это фотографии, э, то есть это взято у Эльмара, это его алтарь. Спасибо ему, красиво очень. Вот остальное вам знакомо. Показываю вам, как выглядит книга. Скажу, что вот, значит, дорога из змеи и прочие вот эти ритуалы, они очень действенные, очень сильные. И очень хорошо выводит человека из такого оцепенения, прострации, собственно говоря. Так. Итак, дорогие друзья, поздравьте меня и себя с началом новой эры наших книг. И, собственно говоря, вместе поблагодарим Наталью, Яну за помощь в том, чтобы эти книги вышли и жили, и существовали. Еще раз покажу логотип нашего издательства. Пожалуйста. Я иногда думаю, может, зря я влезла в этот Велигор. Надо было самой и просто. Я уж не думала, что они так бесовестно себя поведут. Вот. Но ничего страшного. Одна ошибка хочется. Зато сейчас уже мы знаем, как лучше и правильнее себя вести в той или иной ситуации. Согласны со мной? Так что вот, пожалуйста, вам еще две книги, которые для вас могут стать путеводителями в мир колдовства для практиков и в мир удачи и благополучия для обычных людей. То, что я могу издать эти книги, уже говорит о том, что эти ритуалы в пользу меня очень даже работают, согласны со мной. Всем удачи и всех благ.